Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал И сегодня мы с вами сделаем обзор рынка. Посмотрим мы с вами на биткоин, на эфириум и на евро-доллар. Начнем мы с вами с эфириума. А, итак, друзья, поздравляю всех тех, кто дождался. Наша вторая цель по эфириуму на шорт полностью и успешно реализовалась. То есть, мы с вами предполагали шорт с уровня 2050. Первая цель это уровень 1900 и вторая цель это уровень 1750. Все цели полностью и успешно реализовались. Сигнал полностью реализовался. Поздравляю всех, кто дождался. Опять же, я решил зафиксировать прибыль всю на уровне 1900, поскольку на этом уровне у нас возникло неопределенное скопление в виде нисходящего треугольника. Данный треугольник пробился у нас вверх, и при выходе вверх я решил закрыть свою позицию, поскольку потенциал треугольника составляет у нас уровень 2000. Цена дошла до уровня 2000, и здесь можно было предположить краткосрочную смену тренда, но тем не менее цена совершила еще одно импульсное движение вниз до нашей второй и конечной цели. Поэтому лично я не дождался, зафиксировал прибыль пораньше, но а, те, кто стоял в шорте, всех вас я поздравляю. На нашу вторую цель можно было зафиксировать шикарную прибыль. А теперь цена совершает импульсное движение вверх вслед за биткоином, и мы с вами переходим к биткоину. Итак, друзья, проводить глобальный анализ сейчас нет смысла, поскольку я это делал в прошлом видео, можете его посмотреть. А весь наш глобальный анализ. Мы с вами рассмотрим здесь только локальную картину. А смотрите, как мы с вами и предполагали, цена у нас дошла до уровня примерно 30 тысяч, и теперь совершает импульсное движение вверх. Это импульсное движение может перерасти вполне вот примерно вот такое вот движение. Но на пути цены здесь стоит сильная область сопротивления, то есть скопление. Скопление является сильной областью поддержки или сопротивления для цены. И цене будет крайне трудно его преодолеть. И рассказываю свои действия. То есть, друзья, всегда думать своей головой и принимать свои решения. Я рассказываю свое мнение и свое видение. Что я буду делать? Шорт на биткоин я не рассматриваю. То есть на данном скоплении у нас может возникнуть либо консолидация, боковик, либо коррекционное движение вниз примерно до уровня 30 250. Только в случае отскока. Я буду наблюдать с движениями цены, и если цена у нас пробьет данную область сопротивления, протестирует пробитый уровень, то есть произойдет ретест пробитого уровня, и здесь у нас возникнет сигнал на повышение, то я буду рассматривать лонг Пока данной картины у нас не произошло, я абсолютно ничего делать не буду То есть мне нужно пробитие, ретест и сигнал на повышение при ретесте Опять же, никакие шорты я не рассматриваю, поскольку общая глобальная картина смотрит вверх на недельном тайфрейме Я уже полтора месяца примерно говорю о сигнале на повышение на недельном тайфрейме Который может реализовываться опять же а Много-много недель Поэтому я буду рассматривать только лонг Пока сигнал либо не реализуется, либо не аннулируется И свои действия, опять же, свои решения я обозначил Сейчас нам нужно просто ждать и наблюдать за ценой Обратите внимание на дневной тайфрейм Если у нас данная свеча закроется уверенно и У нас будет примерно вот такая вот свеча То это у нас будет очень хороший сигнал для повышения И здесь нам нужно подождать опять же ретеста и заходить опять же в лонг. Первая цель на лонг в случае данной картины это данная трендовая линия сопротивления, то есть уровень примерно 33 тысячи. вторая цель на лонг это уровень 35 тысяч. третья цель это 40 тысяч и четвертая цель это 45 тысяч. Но мы будем заходить в лонг опять же только при возникновении сигнала. Пока что абсолютно ничего не произошло. Импульсное движение вверх это хороший знак для повышения и мы просто теперь опять же ждем сигналов на лонг. Вот и все. Пока что на биткоине ничего нет. А теперь, друзья, евро-доллар. Евро-доллар. Напоминаю, что мы здесь прогнозируем понижение в глобальной картине. Потихонечку у нас линия шеи пробивается, обратите внимание, мы заходили в шорт перед пробитием. Очень пока что сложно идет цена, очень туго идет цена. Здесь образуется такая нисходящая тенденция в виде сужающейся формации. Это не очень хороший знак для понижения. И желательно, чтобы данная формация у нас пробилась вниз. Тогда проблем у нас не будет. Если же данная информация проведется вверх, то это уже будет проблемы для наших стопов. Стопы у нас стоят чуть повыше данного уровня 1.19. То есть до стопов цене нужно пройти данную область сопротивления в виде скопления, трендовую линию данную область сопротивления и еще одну область сопротивления. То есть три области сопротивления и одна трендовая линия. Это отделяет цену от наших стопов. А что касается понижения, то здесь все гораздо проще, поскольку цена уже потихоньку становится ниже данной трендовой линии, потихонечку минимум у нас понижаются, и цена все более и более идет на понижение. А множество раз тестирует у нас цена данную Трендовая линия поддержки, которая находится снизу, вот она. А чем чаще стонсирует уровень, тем выше вероятность пробития. И мы сейчас ждем в локальной картине пробития именно данной трендовой линии поддержки. Напрягает меня вот эта вот зеленая свеча, достаточно уверенно она образовалась, и цена может вполне уйти до уровня сопротивления, до трендовой линии сопротивления. Но надеюсь, что этого не произойдет. Анализ здесь у нас уже есть, то есть это у нас голова и плечи на дневном тайфрейме, сумасшедший сигнал на понижение, на недельке это у нас уверенность еще на понижение, то есть показана сила продавцами. Плюс ко всему мы видим... Давайте я все сотру, чтобы было более видно. Смотрите, здесь у нас есть свеча с длинной тенью снизу, но также присутствует небольшая тень сверху, поэтому это не столько уверенная свеча. И цена после данной свечи пошла на понижение, то есть цену все более и более отдавят вниз. И здесь гораздо больше вероятность того, что цена пойдет именно на понижение, поскольку мы видим хорошую силу показанные продавцами. Наши цели на шорт, на евро-долларе написаны в телеграм-канале, так что просто переходите, подписывайтесь и смотрите. Кстати, хочу также обратить внимание, что здесь у нас происходит поджатие, трендовая линия поддержки, вот наше поджатие, и если у нас цена здесь отскочит, отсюда вот, то вполне вероятно, что мы с вами пробьем данную трендовую линию поддержки и устремимся вниз. Так что пока что просто ждем и наблюдаем. Друзья, вот такая вот рыночная картина на данный момент, пока что ситуация складывается на всех активах крайне неблагоприятно для нас. Что на эфириуме, цели реализовали, что на биткоине, импульс на повышение, что на евро-долларе, цена движется вниз. Все, пока что у нас прекрасно, и мы с вами дальше ждем, и наблюдаем, и отрабатываем данные ситуации. Пишите свое мнение в комментариях о биткоине, о эфириуме, о других активах, пишите вашу обратную связь. Ставьте этому видео пальцем вверх, что видео было полезным и информативным. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.